Кори глаза кит, получается. Вышли из дома, когда во всех окнах погасли огни. Один за одним мы видели, как уезжает последний трамвай. Ездят такси, но нам нечем платить, и нам незачем ехать, мы гуляем одни. На нашем кассетнике кончилась пленка с Уля Алексу, ночь до утра. Скажи, чтоб закрыли дверь в квартире твоей Сними свою обувь, мы будем ходить босиком Есть сигареты, спички, бутылка вина И она поможет нам ждать, поможет поверить Что все спят, и мы здесь вдвоем Гуляли всю ночь до утра е е видели ночь, видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра.